Добрый день, дорогие друзья. Я Наталья Гура, консультант по ментальной генетике. И вы спросите, что такое ментальная генетика? Я думаю, вот вы утром приходите к зеркалу, смотрите и говорите, там есть черты бабушки, дедушки, или смотрите на своих детей и говорите, вот он похож на бабушку, или он похож на маму. Да, на ДНК перед ДНК носитель и передатчик наследственной информации. Но супруги Тойчи сказали, что на ДНК записана не только физиологическая информация, но две трети это мысли, чувства, эмоции, отношения к жизни, отношения к себе, отношения к детям, отношения к мужу. То есть это все записано на ДНК. И сейчас многие говорят о генетическом коде, генетический код нации, генетический код семьи, генетический код человека. Я думаю, что дальше об этом будут говорить все больше. Вот что такое генетический код семьи, например, консультируя каждый день людей, я слушаю, как разговаривают люди. Все говорят по-разному, все говорят в соответствии с теми концепциями, которыми они у нас, которые они у нас которыми они привыкли. Например, мой папа, он говорил, жизнь прожить не поле перейти, там полоска черная в жизни, полоска белая. Вот это было то, что я слышала с детства и то, что я действительно поверила. И до идеал-метода так для меня это было правдой. Я очень смеялась, когда однажды пришла женщина на консультацию и сказала, «Ну дети же, это спиногрызы». Я, я, в моем лексиконе такого слова не было. Она говорит, «А что тут? Ну вот они действительно же спиногрызы». То есть я спросила, что вы вкладываете в это слово. Она вообще не, не задумывалась, что можно что-то в это вкладывать. Это привычка. Привычка так говорит, привычка так думать. Знаете, точно так вы унаследовали самооценку, то есть как вы цените себя, как вы относитесь к себе. Меня когда-то, когда я училась в Москве у Татьяны Итоевичи, у Бориса Сорина, я помню случай, когда пришла ну, на обучение, там туда было человек 100-150, и пришла очень красивая женщина. Она была такая красивая, просто на нее можно было смотреть и получать удовольствие. Как же я была удивлена, что главный вопрос, который она ставила, кстати, она была мисс какой-то республики нашего бывшего Советского Союза, я была очень удивлена, что она ставила вопрос, что она не нравится себе, что она не принимает себя, она не знала, что с этим делать. И я думала, ну почему ж так? И вот идеал метода объясняет, почему так, потому что бабушки, прабабушки, они считали себя очень недостойными, очень некрасивыми, и у них была мечта, что быть красивой там они думали, что именно за красоту любят. Вот внучка, как и любой человек, исполняет любую мечту предков, любую, просто надо время, два-три поколения, и это тоже открытие точей. И вот эта внучка стала красавицей, но чувствование осталось точно такое. Одна из моих клиентов, клиенток, тоже мы не понимали, почему она одевает очень-очень короткие юбки выставляя свои ноги, оказывается, потом, ну, консультируя ее, она сказала, что бабушка очень комплексовала, потому что у нее были кривые ноги, и она думала, это причина неверности дедушки и там в себе много что человек понапридумывал. Поэтому любая мечта сбывается у этой девушки, очень красивые ноги, но она поняла, что выставляла она их для того, чтобы доказать, что она красивая. Это может быть низкая оценка и по поводу каких-то умственных способностей, когда наши бабушки ставили крестики вместо подписи, да, ставили крестик, вот, и они комплексовали, потому что у них нет образования. Да, такой потомок, такая внучка, правнучка, конечно, она будет получать образование, где-то учиться в самых престижных вузах мира, но чувство, что все равно не дотягиваешь, даже эти люди получают, там самое лучшее образование, и в конечном итоге или не работают, или же разочарованы этим образованием. То есть на генетическом уровне передается мерка, как вы меряете себя. Я всегда привожу пример на семинарах, что возьмите стакан воды, кто-то унаследовал там, что там, ну, 3 четвертых воды, да, как мерка. А, кстати, я вам хочу задать вопрос, вы себе сейчас бы сколько поставили? Вот насколько, если взять ну, по 10 системе, сколько бы вы себе поставили баллов. вот Эта мерка унаследована. Можно быть супер красивым, супер умным, достигать много чего, а внутри будет ощущение, что вы все равно не дотягиваете, что вы не цените себя что вы не любите себя таким, как вы есть. Поэтому я думаю, мы приглашаем вас на семинары. Я думаю, что эти вебинары, точнее, эти вебинары дадут вам огромную пользу. Кстати, благодарны вам за те уже отзывы, которые вы получили по вебинарам, как создать счастливую семью и как жить без долгов, как отдать долги, как жить без долгов. И эти 10 вебинаров, которые будут по самооценке, каждая тема будет вас продвигать к тому новому вашему истинному я, где вы точно примете, полюбите себя. И вы поймете, почему вы до сих пор, например, не могли это сделать. Хотя много читали, как я в прошлом, много применяли, читали, знали, но ничего не получалось. Как была низкая оценка, так и она оставалась. А значит, результаты оставались быть лучшими. Поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь. Я думаю, это будет очень такой хороший процесс и вы получите огромную пользу